Эта земля была нашей еще до того, как родился дед моего деда. Это хорошая земля. Среди деревьев и ручьев живут наши боги. Они хранят нас. Мы счастливы. Мы охотимся. Мы любим. У нас есть семьи, дома. Это хорошая жизнь, но иногда нам приходится драться. Римляне тревожат богов. Они жгут леса. Они забирают то, что принадлежит нам. Жен, детей, землю. Римляне говорят, что помогают нам и защищают нас. Они усыпляют нас сладкими речами. А когда мы просыпаемся, то понимаем, что нас обокрали. Они забирают наших сыновей и делают из них маленьких римлян. Ха! И чтобы наше по-прежнему осталось нашим, нам придется драться. Мир невозможен. Не может быть мира с римлянами, людьми, и сердца созданные из камня, стали и лжи. Только война.